Всем привет! У меня безумная идея появилась. Что делать, когда будет кризис? Это реально нам будет ролик для тех, у кого сейчас кризис в Украине сейчас. Кризис с тем, что военная операция идет в Украину. Нужно срочно прекратить это все дело. Не по всей территории, а реально, как было раньше. Ну или договариваться. Лучше, кстати, договаривайтесь. В общем, приходим к ролику. Смотрите, значит, когда кризис идете, если у вас есть деньги, отлично, сможете где-то в безопасном месте их выкупать. Говорят в Европе, где там разные языки, там испанский прикольный, кстати. Если вы не знали историю, то вам очень очень рекомендую почитать, как Испания захватила пол земли, шара земли. Китай, мало. Китай не захватывал, как Россия вроде. Ну, за Россию огромный кусок, Китай тоже огромный кусок. Япония там немножко захватила. Помню. Это с история. Это главное, потому что это значит, какие крепкие люди, какой крепкий язык, какие крепкая нация. Какие они живучи. Ну, это запасное. Сейчас главное, это Индия, Китай. 2 миллиарда населения. Пока в России меньше населения, Китай... Индия растет, а США стабильно растет, поднимаясь с помощью НАТО и Европы. Ведь она создала их обоих. И я чувствую, что Украина с какими-то организациями, с Украиной, с, с странами, создаст тоже какой-то союз, потому что Россия напала на, так скажем, Европу. Вот так вот. Это, конечно же, прям приходит к мировой. Если это будет то, это значит большой кризис. Европу напасть, это просто вау. Ну даже на одну территорию, чтобы не провоцировать, а потом через 200 лет напасть на всю Европу. Ну это такая история. Каждые столетие повторяется история захвата полуземного шара. Кто-то один захватит пол ползимо... шара, пол ползимого... шара. Фара, как-то так говорится. Пол планеты, грубо говоря. Так что бейте от этих гигантов, наверное, подальше. Но дело в том, что если будет что-то происходить какая-то мировая, то это не меня виноват. Нужно было строить какую-то базу, супербазу против... Я помню, что есть такая база, говорили, в Украине, в Киеве против ядерного оружия. Это офигенно. Но сейчас ее забрали, потому что сказала, что я даю ей я ядерное оружие, чтобы ко мне э, не лезли, не убивали. Ну, Россия нарушила это право, теперь уже происходит мировая. Это все из-за того, что... Блин. Так, отступим. Это все из-за того, что... Тут, тут собака гавкала. Вот честно, вам слышно? Ах, что он тут гавкает, реально? Тихо-тихо. Вот. Ладно, давайте перезапустим.